И всем привет! С вами Диман и и и. Ну говоришь, да? Раньше тебя не слышно. Ай, -яй! ты дебил! Пам, пам, бар, бар, пам, пам, бар, бар. Ай, -яй. пошли, прочитаем таблички. Рома Лол, потом смотреть. Я это поставил. Это это автор карты сам писал, эти говорю. Блин, я написать по русски не что Спасибо. ж за вратарь-то такое. Опять. Ты вообще ловить не умеешь. Все, давай, подожди, подожди, отойди. Иди в другой конец карты. Ой, иди, все, иди сюда. Все, там достаточно. А то вдруг сейчас опять надо. Спамппон. Вот. А, есть. это спанпоинт. Ладно, пошли. Все, пошли. У меня Три. тут написано лоб с 24 алмазом. Там можно выжить. Все, а, давай. О, водничка. Ай, блин, не да, пойду. Это я где? Подожди, тп. О, все. Так, и мы. Какой-то фигни. Там тп можно использовать. Дожди, когда то нажимаешь на кнопку, все время что-то не так установлено время а да. все тихо давай два пошли а что за фигня а парку и навижу парку да я не убил парку ай А, -а, -а, -а, -а, -а. Спереди, давай. Пока. Спай. Спай. Спай. Спай. Спай. ты играть не умеешь говори что паркур любишь и сам унижаешься перед Спай. <звук>